Приветствую вас на канале Сквозь Терния к Звездам, меня зовут Ярослав. В сегодняшнем ролике я расскажу вам о Airdrop, где будут раздавать токен Unif. Для этого вам не потребуется каких-либо вложений, вам всего лишь понадобится кошелек Metamask. Установить его можно, например, у меня он есть на Google Chrome, ссылку на этот сайт я оставлю в описании. Переходите по ней, нажимаете скачать, тут дальше мы выбираем Chrome, iOS или Android Ну вот я на Chrome установил И у меня вот логотипа леса такая есть Кошелек Metamask а Как установить вы можете посмотреть в интернете Если вдруг будет много вопросов То я запишу дополнительный видеоролик Далее что нам нужно будет сделать Это перейти по ссылке из описания а, Вот эту информацию вы можете сами почитать У меня браузер автоматически все перевел а Я нажимаю «Я понял» Дальше нам нужно найти адрес контракта «Unif» Вот тут мы берем его, копируем и переходим в наш кошелек Metamask, чтобы его добавить. А тут нам всего лишь достаточно кликнуть на логотип а, и нажать добавить токен. Дальше мы переходим во вкладку пользовательский токен и нажимаем адрес контракта. А тут у меня пишет неверный адрес, давайте вернемся и показать оригинал нажмем чтобы у нас тут ничего вида не изменялось опять копируем этот адрес и переходим в наш кошелек а, и вот да мы видим что когда отключается перевод то тут указывается токен юниф количество десятичных разрядов тут мы все нажимаем далее и добавить токен. все у нас этот токен есть мы видим, что он работает. Пока что адреса у него нету. И нам остается скопировать наш эфириум кошелек. Мы нажимаем сюда, нажимаем buy и внизу «Посмотреть счет». Тут выбивается наш счет эфириума. И мы должны его вернуться на наш аирдроп и в этой вкладке вставить Тут адрес Ethereum, если мы нажмем «Перевести», то тут вот так напишут. «Введите свой Ethereum адрес для участия в Airdrop». Мы нажимаем Ctrl-V, вставить и нажимаем кнопку «Передавать». И вот мы видим, что 10 токенов нам зачислились, это сразу. Еще мы можем пригласить до 30 человек и за каждого получить также по 10 токенов. Максимум на человека 300 юниф можно получить. Китайцы обещают, что данный токен будет стоить до 1000 долларов, Конечно, в такой сказочный исход события не очень-то верится, но посмотрим, будем смотреть, что дальше будет происходить. И вполне возможно, что когда этот токен выйдет на биржу, он будет стоить достаточно дорого, потому что токен Uniswap, он когда вышел на биржу, там также раздавались бесплатные токены, участники того airdropа могли продать все свои токены за 2000 долларов. Если мы сейчас посмотрим цену на Uniswap, то сейчас эти токены, которые были подарочные, они уже стоят в районе 10 тысяч долларов и еще раз напоминаю это участники все получили без каких-либо вложений участвуя всего лишь в похожем аэродропе и вот тут наша ссылка приглашения мы ее можем скопировать и также приглашать партнеров до 30 человек можно пригласить напоминаю и 300 токенов юнифа вы получите ну и также вы можете когда наберете уже определенное количество или этих 10 токенов или если вы приглашаете людей когда у вас соберется максимальная сумма токенов то вы их уже можете выводить и они к вам придут на ваш кошелек metamask нужные ссылки будут находиться в описании на этом все